Ну, надо понимать еще, какая стадия ага, да, то есть у нас есть все-таки степень выраженности. Если... А можно, я извиняюсь, что перебила, можно так, чтобы все понимали, о чем идет да. речь, что такое ага? Ага – это андрогенетическая лапеция, это поредение истончения волос в теменной зоне, на макушке преимущественно. Но у женщин может быть и на затылке, на висках, то есть есть тяжелые и стадии, когда полностью волосы могут истончаться, редеть по всей голове. Тут мы ориентируемся на клиническую форму еще, то есть есть поредение только пробора, есть только макушки, есть по всей голове, есть больше лобно-теменной зоны. Мы ориентируемся на ширину пробора, то есть если это первая стадия, когда до сантиметра, это возможно лечить без миноксидила, безусловно. А если это аминоксил, например, вы можете применять, можете применять лосьоны на основе карликовой пальмы, да, на основе экстракта алианоловой кислоты, прокопил, то есть тут выбор уже достаточно большой будет. А если, конечно, вторая стадия, когда пробор полтора сантиметра и далее идет, что кожа голова видна издалека, то, ну, наверное, я бы уже не теряла времени, да, ну, и с врачом скомбинировалась, только один миноксидил, к сожалению, тоже не всегда сможет помочь. Потому что это ну, такая, иногда бывает тяжелая степени выраженности. И требуется, и мы подбираем таблетки антиандрогены, лекарственные, с гинекологом, гинекологом иногда, иногда без, ориентируемся на наследственность, да, какие есть заболевания параллельно у параллельного пациента. Плазмотерапия, PRP-терапия очень хорошо стимулирует рост волос при антрогенетической аллапеции. Входит, кстати, в международные все гайдлайны по лечению андрогенной аллопеции. То есть здесь. Без миноксидила можно, но это будет требовать как бы дополнительные другие средства, да, и подбор их такой как бы. Ну, то есть вполне можно использовать без миноксидила, но добавить prp например, почему я как стимулятор, вполне будет хорошо работать.